Все, ребята, идем смотреть Маразма. У него есть ролик про как стать популярным гайд по Ютубу. Мне прямо искренне интересно. Глянь. Давайте посмотрим, короче. На Речи Комку смотрим видос Маразма, как стать популярным гайд по Ютубу. Почему мне это интересно? Я еще недавно же в телеге у себя делал постик с гайдом на Ютуб и с гайдом на Twitch. Я также рассказывал, рассказывал свое мнение, как типа подняться на этих двух платформах. Вот. И тут Маразм пускает подобный ролик. Поэтому давайте глянем. Сюда. В этом видео я без какого-либо рофа или подвоха, без продажи инфо-цыганских курсов, расскажу вам о том, как стать популярным на Ютубе. Да! Нам пригодится. Принты сгенерированные нейросетью уже на Ой. Не мой человек-бензопила. Даже если вы не смотрели сам сериал, и не забывайте, что нас мы и так далее. Мой секунду, а секунду, секунду, секунду. Короче, я просто сразу рекламу скипну, скажу по поводу вот этой нейросети. Мне постоянно последний, Ну вот, он рекламировал э, все майки, у них сейчас новый вот этот тренд, что наши футболки дизайн сгенерировал нейросетью. Пацаны нейросети уже захватывают мир пиздец. Как я вот смотрю на этот чат HPT, который всякие, э, эти Stable Diffusion, которые картинки генерируют, как Stable Diffusion можно связать с другим э, И интеллектом, который делает ролики из искусственного интеллекта. Пиздец. Вот я без шуток сейчас могу вам сказать, если вы какой-нибудь полудизайнер, полу контент-мейкер или еще чем-то таким в интернете занимайтесь смотрите на нейросетки что они вообще сейчас делают что они умеют и как это можно монетизировать и реализовать в своих проектах потому что я уже вот ну я вам отвечаю типа блогер какой-нибудь контент-мейкер и вот это все человек который пропустит мимо себя нейросети и просто забьет на них и в итоге будет отстал от ближайшем будущем поэтому ребята нейросети за ними прям реально будущее снимаю без малого 9 лет а именно с 2014 года за всю нихуя себе Моразум получается даже старее меня. При этом я начал с 16 -го года поднялся быстрее него, но потом он меня перегнал. В то время у меня было порядка пяти каналов разного формата, которые на данный момент уже закрыты. И только канал Моразум обрел какой-никакой медийный успех. Еще когда я только начинал свою карьеру, я постоянно мониторил ролики на YouTube по теме, как стать популярным, как русский канал. О, я тоже. тоже такой я тоже такое смотрел. Но натыкался, я в основном начал с 20 тысячами подписчиков, которые весь канал построили на советах, как оптимизировать свои видео, как правильно прописывать теги и параллельно не забывали на 40 минут разливать воду. И меня всегда пессиво. Почему нибудь крупный популярный YouTube? Есть такое. На Натыкались, пацаны. Я, я, я такое смотрел. Я такое натыкал. Но, буду честен, среди вот этого вот куча говна, которая э, снимает вот подобные люди, есть реально годные советы. То есть чел какой-нибудь алгоритм рассказывает или какой-нибудь свой личный эксперимент проводит, где показывает, как что работает. То есть иногда такие ролики могут быть полезными, а для начинающих так тем более, которые вообще типа не в курсе, как снимать. Практическими советами вместо мотивационных брават из разряда «Делай то, что тебе нравится, отдавай себя полностью я И, зритель, И я. «Слышит, такой сидит, наверное, думает, ага, с понедельника начну менять свою жизнь. А если по факту, то все, это ху... не все конечно, но ху** успешных людей на планете делают не то, чего они кайфуют, а то, что им приносит профит. Просто они вам в этом никогда не признаются. А также любые мотивации это такая же хуйка, потому что мотивация к любым действиям, она одна не Что-то громко вот эти звуки. М насчет мотивации хочу сказать, мотивация не работает. Если вот вы если вы, замотив... если вы думаете, что вам не хватает мотивации для чего-то делания, то вы очень глубоко ошибаетесь. Вам любой психолог, любой э диетолог, ну, ну вот я доб... любой, короче, чел, который шарит вообще, как э строится организм, как работают гормоны, объяснит вам, что мотивация хуйня ебаного. Э, в чем проблема? Пока ты замотивирован, да, ты делаешь, да, у тебя это работает, да, это есть, но эта мотивация спустя время пропадает, и не остается ничего. Гораздо э, лучше работает дисциплина вообще во всех аспектах. В похудении, в работе, в учебе, в отношениях, во всем. Во всех аспектах лучше всего работает дисциплина, нежели мотивация. Мотивация она сейчас есть, а потом она пропадет. А вот когда ты себе вырабатываешь дисциплину, то это уже для тебя становится спустя время, наоборот, как должное, и как... Э, Oh. <laughs> Само собой, то есть ты в состоянии потока как какого-то, когда вот ты дисциплинирован. То есть, допустим, э, ты не, не можешь чистить зубы, ты должен заставить себя каждый день чистить зубы. Заставить, да, и просто пытаться себя дисциплинировать, чтобы каждый день чистить зубы. Ты хочешь делать ролики. Короче, работает дисциплина во всех аспектах. То есть делать ролики, стримить каждый день. Э, у меня, правда, тут есть небольшая мотивация, но это как мотивация. То есть, я сам для себя челлендж создал, и меня это мотивирует на протяжении всего года. Но в тот же момент у меня есть дисциплина. Каждый день стабильно запускать То есть я бы мог не давать себе такой челлендж Наверное было бы хуже Но мотивация вот именно вот это, Блять все с понедельника качаюсь и ты реально начинаешь качаться Через неделю-две у тебя это пропадет Поэтому советую это не пытаться себя мотивировать А пытаться себя дисциплинировать Помаленьку, по чуть-чуть Это очень хорошо работает постепенно Вот всем советую к любому подходу жизни подходить с точки зрения дисциплины И постепенно хочет жить, говне работай. Если человек сам этого не понимает, то никакие мотивации его не спасут. Я же решил исправить эту ошибку и в этом видео я вам дам практические советы, как грамотно создать и раскрутить свой канал. Делайте ставки сейчас, вот как думаете. Плюс чат, если маразм даст годные советы, я с ним соглашусь и скажу молодец, новичкам помог. Минус, если скажет хуйню, которая ну вообще нельзя будет использовать. Вас я за это не возьму, так что не переживайте. Начнем, так скажем, с вводных. Для каждого из вас очевидно, что для старта любого проекта нужен какой-никакой минимальный бюджет. А в случае с YouTubeом то это как ну достаточно людей, кстати, думают, что маразм годноту скажет. Удивительно, я так понимаю, у вас тоже меня Марозым изменилось. Минимум микрофон, на который ты будешь записывать, и компьютер, на котором ты свои видео будешь монтировать. Но если пересмотреть, ну, тебе еще понадобится камера. Предположим, твой водный не самый лучшие. Ты не какой-то мажор, не сын депутата. Который... Ну или вебка, или телефон. Типа я на телефон снимаю и на вебку. Все, Камеры у меня пока нету, но у меня как-то 800 тысяч подписчиков. Тоже это не критичный момент. Тут я не совсем с ним согласен. Многие люди как бы и без вебки, и без микрофона, и без вот этого всего, без вложений, типа буквально на Телефону умудряются записывать звук и на телефоне монтировать. Ну, типа, чтобы начать, все это не нужно. Вот чтобы как-то продвигаться, конечно, да, это нужно приобретать, но чтобы начать, все это не надо. Ты можешь позволить себе любое оборудование. А ты обычный школьник, живешь в каком-нибудь маленьком провинциальном городке, зарплата у твоих родителей небольшая, а из оборудования у тебя только какой-нибудь Android за 5000 и слабенький компьютер. Что ж, начнем со сну. Самое главное, видео это его звук. Не только качество твоего микрофона, но и то, как ты умеешь говорить. Если... Ну, кстати, кстати... С... Ой, бля, сейчас, короче, я одну тему расскажу, а потом другую. Короче, э, насчет качества звука сто процентов он прав, потому что, ребят, если вы думаете, что крутость вашего ролика заключается в, как в каком-то монтаже, видеоряде, какой-то еще хуйню, нет. Пока э, э, насколько бы у тебя не был крутой монтаж, если у тебя говно звук, тебя будет просто неприятно слушать. А половина людей контент слушают, они а смотрят, поэтому позаботьтесь в первую очередь о своей, о своем звуке, нежели о монтаже и картинке. Тут я полностью согласен с ним. Но, короче. Мне недавно маразм писал и спрашивал насчет Шурика. А, вот, он себе его приобрел, вот он показал наконец-то. У него тоже вот эта а, звуковая карта, но у него нету прямпа. Я ему сказал то, что вот у меня прям еще купленный, dbx Но я ему, короче, не посоветовал, потому что у меня лично проблемки есть, то есть звук мне, допустим, меня не устраивает. Поэтому он когда у меня спросил, типа, а что у меня и что лучше купить, я ему сказал, что <laughs> лучше вот, вот, вот эту вот тему, наверное, продать и купить себе Roadcaster Pro 2. Но пока я сам не купил, типа, может быть, он подождет, пока я куплю, когда куплю, ну, типа скажу ему. Расскажу, как оно на самом деле, хорошее и не Пока он, я так понимаю Он на таком будет сидеть и ждать Что там вообще у меня получится вот, короче, за это ему большой респект Мышка Зетовская, коврик Зетовский, Бля, маразм красавчик, короче, блядь С, кажд с каждым, с каждым новым видосом все лучше и лучше После ситуации с Никоглайом у меня кардинально о, о нем мнение перевернулось А сейчас еще вот эти всякие приколы блять, союз лаунчера тоже себе хочу Пацаны, если мне кто-нибудь когда-нибудь подарит вот эту вот красивейшую коробочку Я тому сразу же член, блядь, отсосу Вот прям буквально ты мне даешь коробочку союз лаунчером Я сразу же на колени, блядь, и начинаю наяривать тебе Начинающий ютубер с маленьким то тебе нет необходимости покупать студийный микрофон с Согласен. звуковой картой, как у меня тебе достаточно выполнить программу минимум, чтобы при прослушивании твоих видосов у зрителей хотя бы не шла кровь из ушей этого... блять, короче, сейчас я посоветую вам э, а, а Адобе блять, адобе и и для звука сейчас, вот какая-то есть штука да, вот это, вот это Uh, всем советую, если у вас просто ультра -говно микрофон, прогонять через вот эту штуку, просто закидываешь туда аудиофайл, я скинул в чат ссылку, и нажимаешь там на обработать и получаешь охуенно. Вот, допустим. In open, Поняли? In here too. Это вот так вот она обрабатывает просто одной кнопкой. Всем советую. И без головой хватит бюджетного USB микрофона, Хотел... Так, блять! Так, блять, я только что хвалил его. Программу минимум, чтобы при прослушивании твоих видосов у зрителей хотя бы не шла кровь из ушей. Для этого тебе с головой хватит бюджетного USB микрофона. Условно какого-нибудь у Я Хотел посоветовать Samsung C01. Ой, блять, маразм. Ну, ёбаный рот. Нахуя ты это... блять, блять, а зачем ты это советуешь? Сука, сука. Он же мне буквально писал перед выходом этого ролика. Но почему не мог спросить, типа, какой микрофон хороший за небольшие деньги? Ёбаный рот, маразм. Какой нахуй Самсон, блядь? я Этому микрофону 10 лет, миллиард лет на него снимали в шестнадцатом году. Никто сейчас его не покупает. Какой, хайпер HyperX, ты чё? Фифайн. Маразм, блять, фифайн, нахуй, фифайн. Я не знаю, если кто-то из твоих советов купит вот это дерьмище, ты будешь, блядь, прям виноват перед этим человеком, то что ты посоветовал лютую хуйню. Лютое говно, оверпрайснутую залупу, блядь. Маразм, ну тут, ну тут, блядь, дизреспект Конкретный, вот особенно За, за HyperX вот, вот это просто устаревшее дерьмо Ну оно просто мега неактуально сейчас Типа, вот это качество звука, отдавать 8000 Ну типа, раньше был нормальный микрофон Сейчас просто устаревший пиздец, но за HyperX USB-шный, блядь, Type-C За 5000 это вообще пиздец, это прям Это прям нахуй Хотел посоветовать Samsung Pro, который был у 0 1 почему-то они... не у ну, типа фи файн фифа не за 5000 типа фифа не за три с половиной тысячи с алиэкспресса все маразм в следующий раз пожалуйста есть если... если ты сейчас смотришь эту нарезку в следующий раз когда будешь что-то про технику кому-то что-то советовать особенно ну, в в отношении девайсов напиши мне пожалуйста я тебе скажу как не обосраться и сейчас стоит дороже, их очень тяжело найти Или же вообще какой-нибудь китайский микрофон с Алиэкспресса 1000 за 2 В общем, посмотрите, тест на ютубе Маона показывает при этом, ебаный рот Почему ты не показал фифайн? Почему ты не сказал просто «берите Fifain и не парьтесь» Это самое, самое рациональное, как бы. Ну. Он, он сказал бы про FIFA, тебя бы все мои подписчики. Ну, у нас аудитория пересекается. Все мои подписчики, которые смотрят тебя, резко бы ты поднялся бы у них в глазах, если бы посоветовал годноту реально. Ты, короче, отпугал всех тех людей, которые шарят этим видосом, однозначно. сами. Я у них технологер. Записываться советую программе Audition. Как ее скачать и установить, я думаю, вы разберетесь. это нормально. Только могу еще дать более жесткий совет лютейший гайд на как записывать звук. Вот вы заходите в Sony Vegas, если вы монтируете с унивега со всем новичкам советую начинать с Sony Vegas. берете нажимаете вот здесь вот на, на три палочки нажимаете edit visio Button set ставите uh, show all Окей, у, у тебя появляются вот эти все кнопочки нажимаешь на кнопку записи, окей, окей, и все. И ты начинаешь говорить в микрофончик ля ля ля окей И нажимаешь типа паузу. Все, потом ты, допустим, еще что-то сказал: вот так вот озвучил. Пися попа как, а мака съела попу. И потом ты можешь взять и файл на файл вот так вот накинуть, и у тебя будет автоматически здесь вот такой вот плавный переход. Вот. И также вот обрезать как-нибудь там, уши, расширить. Вот. И в чем прикол? Это все у тебя сохраняется также в локальный диск C документы. Вот оно здесь все по дефолту. И просто когда заканчиваешь озвучивать берешь вот так вот делаешь и удаляешь все вот это треки которые у тебя записались все это самое легкие, легкие, легкое что ты можешь делать прямо в программе для монтажа записывать звук в Sony Vegas очень удобно делается в как грамотно сделать постобработку уже записанного голоса потому что звук вам все равно придется обрабатывать послушайте к примеру как звучит Ютубер Кэм, который недавно делал мне обработку под мой голос и в начале прошлого видео я говорил что 85 процентов из вас на да, мне кстати тоже говорил насчет э, этого Кэма я не знаю кто это такой Сначала, может быть и шарит конечно но постобработка это конечно все весело но любой человек который Лилчита, спасибо за рейдик. Привет, ребята. Любой человек, который сидит и стримит, любой человек, который хочет выходить в прямые трансляции, любой человек, который хочет, не хочет париться и хочет, чтобы везде звук был одинаковый, будет всегда выбирать ламповый предусилитель, ламповый вот этот обработки, при обработке, чем постобработку. Потому что все эти VST-плагины, это залупа полная, скажет тебе любой звукарь. Это все уже на посте, на какой-то штуке. Не знаю, я такой, мне такое не нравится. Я подписан на мой канал и... А у него, между прочим, дешманский микрофон Samsung 01 U Pro, который он купил еще до Samsung за 5000 рублей. Ну как, ну как дешманский? Он просто старенький уже. Хотя микрофон неплохой, но за такие деньги, опять же, есть и Эй, Это я к тому, что при желании даже с бюджетным микрофоном можно добиться нормального звучания. И еще забыл добавить, микрофон обязательно нужно купить поп-фильтр. Ой-ой-ой-ой-ой, окей, маразма, вот на твоем шурике есть поп-фильтр? Нету. Почему ты советуешь людям покупать поп-фильтр? Это бандурино у вас занимает все пространство перед вашим лицом. Ты не сможешь с этой штукой пользоваться нормальным микрофоном. В любом микрофоне сейчас в самом капсуле, блять, есть поп-фильтр. То есть, вот представьте, идет капсуль, и прямо на капсуле надета вот такая вот пролонка, да. И еще сверху вот этой всей штуки обычно идет. Вот даже в тем же фифайновских микрофонах, прямо под сеточкой, еще есть вот эта штука, которая все для чего тебе нужно. Нужна вот эта штука, это чтобы убирать взрывные звуки, а взрывных звука только два: это B и P. Я не знаю, может быть, сейчас конечно есть, но я потому что прям вообще вплотную. Но сама суть, что вам такая штука не нужна, если ты говоришь. Ну, когда ты говоришь вот это, булка пукнула. да, Булка пукнула, булка пукнула. Если у тебя нет прям такого звука, а просто БП нормальная, то тебе такая штука не нужна. Либо просто микрофон подальше БП, БП, БП, не нужна тебе, она просто место занимает и денег стоит. Это такая сеточка, которая защищает твой микрофон от пэшек, пэшек, выдохов, пердежей и прочего вот, п -п -п -п -п вот от этого Даже если не попфильтр Но у него нету вот взрывных сейчас, вот он сделал От такого она не защитит Ты можешь купить обычную поролоновую ветрозащиту и нацепить ее на свой микрофон На Вайлдберрис стоит 300 рублей, можно дешевле вот, это, вот эта штука лучше, то есть Гораздо рациональнее будет купить себе вот этот грибочек, чем здоровый попфильтр Найти. Теперь самое важное в плане звука. Главное, это не то, на что ты записываешь свой голос, а твоя дикция и ораторские способности. Скажу сразу: поначалу ты будешь чувствовать лютую неуверенность во время записи. И Изучать ты будешь так, как будто ты скучный учил, который читает текст по бумажке. Чтобы это исправить, я советую делать следующее. Каждый день, пока никого нет дома, ну чтобы не смущаться, возьми какую-нибудь книжку, желательно произведение классиков, и пытайся читать ее громко, вслух, и главное с интонацией. Данное упражнение. Блять, я короче сейчас вам еще одно охуенное упражнение покажу, но тут может быть он и прав. Я, конечно, не пробовал вот этот слух с интонацией читать. Нет, я просто на опыте, но ну, лично мой пример, я просто делал ролики. Я улучшался, говоря ролики, то есть пытался постоянно быть лучше но есть еще более интересный такой совет попробуйте прямо сейчас взять если у вас есть карандаш то карандаш это прям идеальный вариант потому что он мягкий не будет э, ломать ваши зубки ну короче берете карандаш вставляйте его вот так и начинаете говорить, вот так вот, так вот пытаться четко с расстановкой э, говорить какие-то штуки, то есть э, пища попа, как ощутила а попу, а вот так вот э, находясь э, карандашом в зубах. И после этого у вас будет улучшаться прям дикция хорошо. А попробуйте как-нибудь взять, засунуть карандаш между зубов, пытаться проговорить какой-то текст где-то минуту, пытаться говорить четко, пытаться. Н не говорить, а пытаться говорить. Вот, после этого достать и попытаться просто проговорить вы охуете, насколько у вас сильно улучшится ваша речь помогает тебе прокачивать твою дикцию. У меня главным Зритель, слушая вас, должен понимать, что он слушает живого эмоционального человека, а не робота, который с отвратительной дикцией читает текст по бумажке. Но с эмоциональностью тоже не нужно переигрывать, не нужно орать, в микрофон выдавливать из себя смех. Если ты снимаешь с лицом, не нужно излишне жестикулировать, потому что это тоже отталкивает зрителя. Запомни, зритель всегда нужно быть забавным. Если ты вдруг да. решил показывать себя в кадре, на начальных этапах, пока бюджет у тебя ограничен, и пока ты даже перед микрофоном чувствуешь себя неуверенно, я, конечно, этого делать не советую. Но все же, на старте профессиональная камера тебе наплюхнут. Не, не, ну если, конечно, бюджет. Аппарату, громко... Вы нет но фото, ты нищий школьный. Даже... У Кэма лучше бы попросил обработать тебе звуковую дорожку на роли. Че так громкие вот эти звуки стекла? Тысять уметь Xiaomi снимать хотя бы в 1080p. А на современных телефонах с этим проблем нет. Тут и при желании вполне себе можешь добиться смотрибельной картинки. Повторюсь, не качественной, смотрибельной. Только для этого тебе необходимо: во-первых, грамотно подобрать фон. Да господи, найди какую-нибудь голую стену у себя в квартире, наклей туда каких-нибудь плакатов или, не знаю, купи какую нибудь новую вывеску с батарейками на вайлдберест. А во-вторых, тебе нужно хорошо выглядеть в кадре. По голову сделай себя приятную прическу, погладь футболку, рубашку. Да, по моему голову это не про меня однозначно. Не знаю, в чем ты там снимать собираешься. Дальше тебе нужен цвет. Не обязательно покупать то есть, буквально, вот эту, вот такую штуку, что сейчас на экране она стоит полторы тысячи рублей. Это недорого, пацаны. За свет это недорого. Это, это дешманский свет, который даст вам нормальное освещение. Да, он будет громоздкий, да, он будет хлюпенький, ненадежный, но он будет блять реально рассеивать вам хорошо свет, нежели бы ты поставил лампочку, которая тебе будет бликовать, блять, на лбу отсвечивать какую-то залупу и хуево будет. Другое дело, блять, это эльгатовский свет. Вот 13 тысяч, блять, пиздец. Вот, вот нахуй взял, сделался ярче, взял, сделал сделал себя там еле-еле видимым каким-то. Взял, не знаю, полностью выключил. Включил там всякие вот эти штуки. Взял там теплоту изменил у него. Короче, хороший свет стоит денег, да. Но обойтись можно как бы и за полторы тысячи рублей. Вот то, что он показывает. Своими руками с картона, фольги, энергосберегающие лампочки. Посмотри Гайды на ютубе, я все время так и делал. Ну не вздумай снимать себя в темноте или с желтым комнатным светом. Моразм шарит. Да конечно можно поправить на пустом работу. знаете ничего не изменилось в целом то есть сейчас у него свет чересчур холодный в роликах я конечно не мне говорить я вообще но я не позиционирую себя как крутого блогера типа там с несколькими миллионами подписчиков я типа домашний чел снимающий на iphone до недавнего времени поэтому ну с меня взятки гля... глядки но это будет слишком за... могу еще посоветовать снимать себя на улице при дневном свете нужно вообще где в чистом поле если стесняешься но для этого тебе нужен либо высокий штатив либо оператор просто дневной свет избавит тебя от геморроя при дальнейшей постобработки затем тебе нужен быть штатив для телефона но ну, какой-нибудь дешевый найти думаю труда не составят. а также петличка за тысячу. Все-все тихо, тихо, тихо. Это просто локальные рофлы. Тут тут поймут только только олды. Ничего здесь такого не было. Для, для новичков советую пойти разобраться, жестко в лоре покопаться, свои пацаны поймут. Тут ничего такого нету просто забавно. Хорошую, ну приемлемую петличку вполне себе можно найти. Тут опять же... Можно еще ее спиздить с Влада чижова В общем, петличка тоже вам не обязательно, если по-серьезке говорить. Короче, берете, втор... ну, если вы снимаете себя вот на улице, допустим, с камеры, телефона, возьмите, попросить у своего друга на время телефон Либо если у вас есть мамин там телефон Или второй телефон Вы можете использовать телефон как э, диктофон Просто держа его в руках зависит от того, как ты обработаешь звук на обработки. Перед записью видео всегда прописывай сценарий. Я, например, для удобства каждое предложение в своем сценарии прописываю отдельной строку. Ой-ой-ой-ой-ой. Не... Вот, вот тут я вот категорически не согласен с этим. Ребят, если вы с самого начала своего YouTube канала научитесь говорить, излагать свою мысль без сценария, держать все у себя в голове, ну или хотя бы помогать себе только какими-нибудь подмечаниями, что типа вот начало ролика, вот такие вот темы, вот такие вот... Допустим, ты делаешь обзор, а ты себе подмечаешь допустим характеристики и в каком порядке ты будешь говорить это окей okay. но прям вот дословно прописывать сценарий нет есть ютуберы очевидно которым так проще есть ютуберы у которых контент такой типа прям на поток поставленный но я все-таки считаю, спасибо, не знаю, какому-нибудь Господу Богу за то, что я самого начала не знал даже, как люди делают ролики. Ну, это я просто не знал, ютуберы пишут сценарии или типа импровизируют, поэтому я начал так, как мне удобно было. А мне удобнее было просто вот сесть и начать излагать свою мысль. Ну, я говорю, я делая ролики, тренировался излагать свою мысль э, и пытаться говорить. И вот я с самого начала ютуб-канала на похуй записывал там с одного дубля условно, э, просто... В, в прямом тексте, в прямом эфире говоря, потом это чуть-чуть нарезая, потом начал записывать по приложениям, просто в голове держать, а сейчас я вообще стример, типа мне вообще заебись, я я, я мысли вот так вот на ходу генерирую. Поэтому... Насчет сценария я с ним не согласен То есть каждому свое, но гораздо будет лучше Если ты сразу научишься без сценария делать ролики Это прям, ну, левел ап. То есть я сейчас понимаю, насколько я выигрываю на фоне всех людей Которые делают со сценарием ролики Я просто могу импровизировать вот так вот по щелчку пальцев Что-то придумывать из головы, прямо вот по ходу Когда я говорю текст Даже сейчас, когда я вот озвучу, ну сейчас вот я стрим провожу Мне гораздо проще это делать, чем нежели бы Любому новичку или любому, допустим, если сейчас Моразм начнет стримить, он, наверное, будет путаться в словах Как-то не так высказывать свою мысль Я же более складно это делаю, наверное, опыт. Путаться и не потеряться, где я вообще нахожусь. Во время записи звука, я вот эту ошибку у многих наблюдаю. Не вздумайте писать все одним дублем. а Может, тем более вздыхать после каждой реплики. Условно говоря, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. <звук> девять, двенадцать, четыре, четыре, четыре, короче, вы поняли. Лучше сделать глубокий вдох, четко прочитать одно предложение, сделать паузу и читать уже следующее. Потому что паузы легко можно вырезать. А вот эти постоянные сплати да. могут зашакать вашу запись. Теперь следующий пункт это монтаж. Скорее всего, у тебя слабенький мамин. Но... Ну то да, то да. Так опять же, я, я, я то же самое делаю, но я делаю паузы между фразами. Я также бы мог говорить, говорить, а потом просто бы нарезать это. Но я, короче, говорю, приложение, а потом подумал, что хочу сказать следующее, записываю следующее, потом подумаешь, сказать следующее и так далее. Буквально на то, что программа у тебя не будет полетать или тормозить, можешь даже не рассчитывать. Я лично рекомендую программу DaVinci Resolve. Опять же, хотите да. установить ее на свой компьютер. Тоже всем советую DaVinci Resolve, но Sony Vegas в сердечке. Для DaVinci нужен мощный компьютер, пацаны, прям пиздец. Особенно, если ты снимаешь с камеры с каких-нибудь слогах 422, там 10 бит, и ты хочешь красить картинку, DaVinci нужен просто термоядерную машину, чтобы нормально без лагов работал. Для новичков всех DaVinci Uh, у меня девятнадцатая версия, но сейчас двадцатая вышла Просто не успел еще обновиться uh, Заебатая, все, все минималистично Все удобно, все классно, мне нравится Гайдов миллиард, на Давинчик гайдов не так много Как на Sony Vegas в Вегасе вот для простенького монтажа, чем занимаются большинство ютуберов, э в Sony Вегасе все вот сделано по уму То есть чтобы мне, допустим, э звук вот так вот друг на друга накинуть, мне нужно просто вот накинуть условно Чтобы мне сделать переход, мне нужно сделать то же самое только с видеофайлом Чтобы мне, допустим, разделить, мне просто нужно S нажать Не знаю, и вот так вот куча каких-то маленьких деталей, где в Sony делается делаются буквально в пару кликов Для простенького монтажа Sony Вегас гораздо лучше подходит мы разберешься. Ну и естественно обязательно посмотри по видео видеоуроки и освой хотя бы базовые инструменты монтажа. Не вздумайте монтировать Premiere Pro. Мало того, что как вся допускает параша на хрена не. <фит> <сёплодовцы> да, да, я ненавижу Premiere Pro. Извините, но для меня Premiere Pro это Писи из жопы, блядь, какая-то. Единственное, ради чего стоит юзать Premiere Pro, это только если ты жестко долбишься в After Effects. Все, только, только, только, только этот аргумент э, позволит тебе говорить, что я вам монтирую в Premiere Pro, мне нравится. Только если ты еще и в этом в, в After Effects работаешь. Если ты не пользуешься After Effects, и не пользуешься функцией вот этой переноса с After Effects в Premiere, То тебе нахуй не нужен пример не смей в нем учиться Либо начиная из Вегаса, если простенький монтаж Либо сразу переходи в Давинчи. Не смей, блядь, премьер лезть только, только для тех, кто уже привык И только тем, кто пользуется After Effects Если ты собираешься делать, не лезь в премьер. Уж тем более на твоем слабеньком ПК. Так там еще и простейшие действия выполняются 5 раз больше. Да, Да, да, да, я полностью. Вот, блять, буквально, там, чтобы, смотрите, чтобы мне сейчас отделить кусочек звука, я вот навожусь на нужный мне этап и нажимаю. Блять, я случайно на В нажал. Вот, короче, наводишься на любой моментик и нажимаешь S Все, разделилось Чтобы сделать это же в премьере, мне нужно нажать Shift-B И только после этого у меня появится лезвие Я нажимаю, и после этого я должен Shift-A, по-моему, нажать, чтобы переключиться опять в управление Либо навестись на лезвие и обрезать Это пиздец, там реально те же самые действия делаются просто в 3-4 клика дольше эту ошибку, начинай монтировать в ней. Ведь это уже профессиональная программа. Хуйня. Кстати, не, хрена, это не так скачивайте себе. Согласен. Вот, блять, мар вот Маразм, вот в этом красавчик. Вот тут он прям все по фактам сказал. Sony Vegas реально э пиздато, но потом переучиваться. Но если у вас простенький монтаж, и как бы начать, вот лучше с Sony Вегаса. Но все равно потом, если захотите э выше прыгнуть то вам придется переучивать. Допустим, сейчас э я монтирую видос в Вегасе, но при этом мне делают эффектики некоторые, короче, помогают всякие прикольчики делать. А, вот, но потому что в Вегасе просто такого функционала нету. Но может быть, когда-нибудь я перейду на Давинчи, но я ебал, не хочу. На, более профессиональную программу, будет на начальных этапах не за профессиональным такое... этажом, Потому что нервы, вы силы потратишь много, а дальше да, у тебя будет да, да, и риск. да, я об этом писал у себя в килограмме Фиспекта полностью согласен. Гарание. То есть ты бросишь все толком не начав. Еще и давайте учитывать, что большинство зрителей на монтаже суток и не смотрят. Например, мои да. видосы вообще у многих на фоне играют. Твой монтаж на первых роликах должен быть хотя бы смотребельным и желательно динамичным. Лично я рекомендую использовать какие-то имчики и делать свой шоу из картинок. Да че тут ходим-то вокруг долго? Да Прямо сейчас вам Сюда. покажу, как это. Сюда. Где НЛи ван Лав? Говорю, как Лину псует с четырехлетним стажем. «Сраная колдунья. Я не знаю, что это за слова ты сказал. Сделать с той же DaVinci. Значит, скачиваешь себе несколько картинок в высоком разрешении, скачиваешь какой-нибудь фон, условно, Paper 1920 на 1080 фон этот зацикливаешь через фон ц контроллевое, накидываешь сверху картинки, регулируешь продолжительность, выбираешь какую-то одну картинку, немного ее может. А когда он начал Данчи монтировать, он же на маке в этом, в, в, в Final Cut монтировал. Наверное, осознал, что тоже параша. Мне Final Cut не понравился, пацаны. У меня же был MacBook, когда я в Клинерад переезжал. И Маразм, по-моему, тоже на маке сидит. Но почему он монтирует DaVinci? Хотя у него раньше был Final Cut, по-моему. Я, честно, не знаю Я, кстати, у него спрошу потом, почему так Но он монтировал в Final Cut Но мне отлично лично Final Cut не понравился, когда я пользовался макбуком Штабируешь, затем накидываешь на нее эффект тряски, настраиваешь эффект по желанию, потом накидываешь тени, также регулируешь по желанию, Дальше нажимаешь на первую картинку где это уже все настроено, нажимаешь Alt-C, потом выделяешь все остальные картинки и нажимаешь Alt-V. Тут выбираешь по размеру объекта, и вуаля, этот эффект распространился на все остальные картинки. Да Винчи еще хуевый, то что вот я привык записывать звук в Sony Vegas вот, та, вот, вот этой же штукой, да? А в давинчи так нельзя сделать. Там нужно канал выбирать, мутить себя, блядь. Дополнительные действия, короче, нужно нажимать, чтобы что-то было. Слушай, а давай я прямо сейчас у него спрошу: может быть, он прямо сейчас и ответит. А. Братам, привет прям сейчас твой видос смотрим Про гайд по ютубу И тут ты показываешь, как ты в да винчи монтируешь А когда ты перешел с этого Final Cut а на DaVinci-то и, и по какой причине <laughs> Интересно очень дальше еще можешь накинуть какую-нибудь греч переходик чисто для динамики и все главное один раз нацепиться, и потом уже будешь монтировать так как постоянно дальше тебе нужно подобрать музыку тут все просто будешь на ютубе музыка без авторских прав или как я делаю фрибид и выбираешь любую из понравившихся и главное чтобы музыка во-первых не перекрывала твой голос то есть она должна быть ощутимо тише а во-вторых подходила под настроение грубо говоря будет неогранично если ты рассказываешь какую-нибудь смешную историю а на фоне у тебя играет вот всегда да, Есть ролик у тебя. Готов? Теперь пора создавать и настраивать канал на YouTube. Или может ты сделать еще до создания первого ролика? Я не знаю. Для начала хотя бы на базовом уровне советую тебя освоить программу Photoshop. Дальше тебе нужно придумать название канала, нарисовать шапку, нарисовать аватарку. Ну, вот. ну кстати, Photoshop, да, без photoshop вам в принципе, ну, в медику как бы смысла лезть нету. То есть не то, что нету, короче, в любом случае ты делаешь ролики, ты же не будешь отдавать на, на аутсорс Челиком типа, сделай мне превьюху. А это стоит обычно там ну 500 рублей косарь где-то за хорошую превьюху нормального превьюмейкера, который шарит. Вот, без фотошопа, ну, то есть вам обязательно нужно будет научиться не только монтажу, еще фотошопу уже под твоего воображения. Посмотришь гайды на Ютубе, как это сделать грамотнее, и все у тебя получится. Главное, не используйте упаянные шаблоны с 3D текстом из разряда Саша Геймер. Перед тем, как загружать ролик ему необходимо нарисовать превьюшку. Превьюшка должна быть минималистичная и кликбейтная, чтобы зрителю захотелось по ней кликнуть. Запомни превью... О, я уже давал, кстати, гайды на превьюху. Но это все от э, контента зависит, конечно, от случая, но у вас на превьюхе всегда должен быть то, что зацепит глаз. Вот ты прикинь ты, или листаешь главную страницу на Ютубе, да? И у тебя среди кучи превьюх нужно так, чтобы человек зацепился глазом за именно твою превьюху. Поэтому должен быть какой-то элемент, который привлечет тебя внимание фронтальным зрением то есть условно какая-нибудь красная стрелочка или какой-нибудь объект интересный или просто прививок красочные, какие-нибудь или известные лица или еще что-то или какое-нибудь смешную лицу. то есть нужно что-то за что зацепится у тебя глаз потом уже тебе нужно сделать само наполнение чтобы она была качественная чтобы человек типа понимал что ну не с долбоебом имеет дело что типа он сейчас кликнет там что-то нормальное будет но ну, и в целом каким-то деталями наполнять но главное чтобы глаз цеплялся то есть кликбейт было а, слушай я просто не шарю за микрофон и я имеется в виду зашел в бюджетный сегмент на яндекс маркете и просто посмотрю какие есть примерно из этого сегмента вот и озвучил то есть блин ну да в следующий раз если какие-то технические моменты такие будут я у тебя уточню вот но сейчас я чисто просто новичкам советую то есть, ну, в принципе пофигу я же им сказал я не техно блогер типа посмотрите тесты на ю <laughs> увидите какой нужен какой не нужен но это очень плохой совет был, особенно насчет HyperX. Ладно, если что, на будущее FIFA и сейчас это самые лучшие бюджетные микрофоны. 80% успеха твоего ролика. Условно снял ты виду про Артем и Тикнофокса, берешь кабельную фотографию, где он с максимально тупом ником, вырезаешь ее, создаешь файл 1920 на Находишь в Яндексе какую-нибудь совковую комнату, ставишь ее на фон, сверху создаешь слой, закрашившего красным цветом или любым другим пожеланием. Режим наложения ставишь какой-нибудь линейный затемнитель, сверху кидаешь этого придурка, добавляешь ему свечение, яркость, и, и все, прикабельное привьюшка готово. По техническим аспектам мы вкратце пробежались. Теперь важный момент, что снимать. Тут на всякий случай скажу сразу. Я понимаю, что мой формат довольно просто в производстве, но даже если ты хочешь вести канал по такой же тематике, как у меня, то не стоит 30 плюшевых, кто на камеру идиотские ники, типа тупизм, дебилизм, кретинизм и так далее. А также ставите. Обычно аватарку. Таким образом, тебе изначально аутузоры будут воспринимать как посредственность. Можно взять какую-то. Это про друзей своих, что ли, которые. Сколько уже команды вот этого маразма? Их же очень много этих людей, которые прям повторяют за ним. Какую-то тему для ролика, которая отсосала уже весь YouTube. Но самое главное это обыграть ее в своем уникальном стиле и со своей уникальной подачей. Поначалу ты не произвольно, будешь у кого-то что-то заимствовать, и это нормально. Больше вам скажу, я до сих пор иногда что-то заимствую. Но главное добавлять какие-то свои фишки, локальные мемы. Да, кстати, не бойтесь быть похожим на кого-то. Очень много есть челиков, которые начали. Из-за меня и делать похоже на меня контент это, это, типа, мои подписчики, которые уже Я не буду сейчас никнеймы называть Но они уже буквально стали относительно популярными То есть это люди, которые, вот, ну, скажем так уже, уже, уже взросленькие, да, как вот ютуберы Много подписчиков, просмотров и так далее Но начинали они тоже с похожего на меня контента То есть вот эти аниме-аватарки, превьюхи очень похожие Тематики были похожие Ничего в этом плохого нету. То есть э, им писали, типа, вот копия Фиспекта, вот э, где-то я уже это видел. Э, люди, да, просто вдохновились, условно, мной. Я никогда не был Fispect, против пожалуйста, этого. пожалуйста, в вопросе. Это очень важно. братишка с классом должны выиграть. Помоги мне нет по Нет, я, есть... я, нет, я такой хуйнёй не занимаюсь, извини меня, но... Какие-то вот это штуки, помочь в каком-то конкурсе один раз делаешь, одному человеку придется всем потом делать. Это слишком часто просят, поэтому... Извиняй, но не буду подобным заниматься. Мне это не нужно... И я это не должен делать. Мы, чтобы у зрителей возникало больше. вспомнила, но. Есть, это отдельный случай Это именно ситуация, когда был друг И он прям повторял, а я типа позволял повторять а, Прям вот чуть ли не Не слизывать контент Подражатель прям дикий был а я просто говорю, что на похожий стиль, на похожие темы На похожие, ну, типа не критично Мне многие пишут еще, типа Йов, я вот Можно я позаимствую идею твоего ролика Я такой, да блядь, я вообще никогда не был против И вам тоже на будущее говорю Типа, если вы когда-нибудь там захотите стать ютуберами И такие, типа, блядь снимать, блять, вот фиспект, но не хочу повторять, я не против. Вот если вы возьмете какой-нибудь условный БНГ, прокачку места, и вот это все, и вам будут писать Похож на физпекта, блять, спиздил у физпекта. Прям берите сейчас, делайте клип и скажите: идите нахуй вот эти вот все опезды, которые будут писать, похож на Фиспекта, Не спиздил, а вдохновился. Я разрешил. Потому что вдохновляться ничего в этом плохого нету. Я одобряю полностью вдохновление кем-то и э, Ну, типа переосмыслить, возможно, ты сделаешь лучше, чем я. Это же вообще пиздец, охуенно. Так что хуярьте, пацаны, не стесняйтесь заимствовать. Не пиздить, именно дословно присказывать вот это все заимствовать прям, прям спокойно. Ассоциации и своим каналом. Ты в целом снимать ты можешь про что угодно, Учитывая одно правило. На стартовых этапах твой влог из жизни да. и истории навряд ли будут кому-то интересны. Поэтому вначале самое эффективное, это выезжать на каких-то популярных темах и Но тут главное знать меру и не хайпиться на чернухе. Условно, если в какой-то школе произошел counter то лучше не снимать про это видео, даже если есть согласны набрать много просмотров. А также ни в коем случае нельзя выезжать только за счет инфоповодов. То есть, если ты снял видео про какой то инфоповод, но при этом само твое видео это постная фута, которую неинтересно смотреть, то дальше ты так не продвинешься. Каждую тему ты должен подавать максимально интересно, с юмором, с динамичным монтажом и в целом. А еще есть такой моментик, пацаны, э, с хайп-темами очень тяжело. То есть, смотрите, я могу пропасть буквально на месяц э, три. И, и потом сделать ролик Он соберет столько же просмотров, сколько и было Даже больше а, в Другой же момент, когда человек снимает хайп темы Если он останавливается в какой-то момент э, Свой вот этот поток хайп тем Вот, допустим, как с контентом маразма Мне кажется, если он пропадет на месяц То вернувшись, у него просмотры упадут Вот, поэтому Тут, тут тоже нужно искать гранью. Вот я, допустим, никогда не делал никакие хайп темы Я всегда делал видосы в долгую Поэтому я могу сидеть АФК, у меня будет миллион просмотров в месяц все чтобы подцеплять зрителя чтобы условно он перешел на твой ролик из-за громкого заголовка ты зацепил его как автор и он захотел посмотреть другие твои ролики Ну вот так мы собственно плавные перешли к пункту как раскрутить свой канал алгоритм youtube обращать внимание на следующие критерии: это показатель кликабельности по твоим превьюшкам регулярность выхода твоих роликов продолжительность mm -hmm. просмотра то бишь удержание, и что самое главное чтобы а, ну регулярность down да, тут прав что типа и, это может быть и влияет но не не со всеми алгоритмы на ютубе идеальные прям пацаны вот если вы думаете что что-то там как-то не так работает нет блядь, алгоритмы на ютубе просто вылизанные до идеальности Всем бы поучиться делать такие алгоритмы, как на Ютубе. Потому что. Он адаптируется под каждого автора и под каждого зрителя индивидуально. Условно я могу выпустить в любой момент ролик, пропасть хоть на полгода, на три месяца, на месяц, или выпускать каждую неделю. У меня это будет заходить в любом случае, потому что я изначально себя позиционировал как очень непостоянный блогер, который просто делает видосы. А, а насчет сетяра, да, очень... Ну это типа насколько у тебя прививка кликабельная. Зритель после одного твоего ролика захотел посмотреть другие твои видосы. Ведь YouTube необходимо, чтобы зритель проводил на YouTube больше времени. А если YouTube видит, что твой контент интересен зрителю, то он чаще будет пыхать его в рекомендации. И в целом формула простая Частый выход роликов на первых этапах это важно, потому что YouTube любит такие каналы На первых этапах, да, это точно важно Я выпускал ролики в начале через, через день Через день, через два В целом тебе же лучше, чем больше роликов ты снимешь на разные темы Тем больше вероятность, что какая-то тема точно Да, пойдет. да, Дина... бля, у меня есть такое так, так, так, такая короче тема Возможно, он прочитал мой пост в телеге, потому что вот эти вот все финальные темы он прям буквально с моего поста копирует, как будто а интересная подача, то есть как можно меньше душнить. чтобы зритель досматривал твой ролик до конца, ему захотелось перейти на другие твои видосы. Популярные темы и инфоповоды, чтобы зритель находил тебя в поиске, а также яркие Ну нет, наверное, все-таки не у меня, потому что вот это я не писал с этим, я не согласен. Пикабельный превью. Ну и не забывай про оптимизацию, хотя я в это особо не верю, но все же прописывай максимальное количество тегов и делай максимально длинное описание, содержащие ключевые слова из ролика. Теперь прочие не менее важные моменты. Изучи досконально правила Ютуба, чтобы не или 18 плюс. По меньшему материи. Я а вообще не матерись в роликах Но если материю, то муют. Также не забывай мутить какие-то грубые оскорбления. Будь очень осторожен с детьми. То есть ни в коем случае не показывай подростков с алкоголем, сигаретами, даже в заблудивленном виде. За такой старый. А сейчас он их показывает. И ни в коем случае. Вот видите, он показывает школьников, а вот этого вот, ну, снюс конкретно под губой вкинутый жесткий. Поэтому, ну, типа, бан. Не вздумай, будет детей по любому признаку Будь то внешность, голос и так далее Ютуб очень сильно... Ха-ха, кудрявый, ха, -ха кудрявый, ха -ха. кудрявый. безопасности детей Также ни в коем разе нельзя негативно, но серьезно высказываться о Я на Твиче, мне можно Че, че ты мне сделаешь, Ютуб, а? На Твиче правила гораздо щадящие, пацаны Если вы думаете, что здесь вот какие-то банворд-слова есть, которые нельзя говорить По сравнению с Ютубом, это вообще хуйня Типа тут правила гораздо проще Тут есть некоторые слова, которые нельзя говорить, а в целом, ну, гораздо больше позволено Национальность, экран Религиях можно шутить, но аккуратно. Ну и особенно трогай геев, трансгендеров и прочих долб... Ой, то есть небинарных личностей, либо делай это аккуратно и завалированно юмор Но ну, вы только что слышали пример. Чего еще делать не нужно. Не снимай видео на какие-то сложные темы, которые которых ты прям вообще не разбираешься. Потому что обострешься и будешь выглядеть смешно. Снимай лучше на более простые темы, по которым ты можешь составить свое мнение. Как бы мне оно у всех разное, за него спросу нет. Но если ты снимешь видео на какую-то серьезную тему, в которой ты прям вообще не разбираешься, и допустишь кучу фактических ошибок, то это будет гораздо более серьезный косяк с твоей стороны. Потом не вздумай выезжать за счет кликбейтов. Ну то есть не делай так, как делает Лясик и По ней, возможно, на нескольких видосах из серии вот. получается, разделяет инфоповоды поводу клип. Бэй, ты все понял. 4 оторвал ногу, ты и наберешь себе миллион просмотров. Но никакой привязанности зрителя к тебе, как к автору, ты не получишь. А следовательно, в долгосрочной перспективе твой канал попросту умрет. Потом не вздумай покупать рекламу на ютубе. Из той серии, что а, ты вот подписаться на канал Вася228. Такая реклама давно не работает, и ты просто просрешь свои деньги. Рассчитывать нужно только на поиск рекомендации. Потому что за счет рекламы ты нагонишь на свой канал мертвую аудиторию, которая подпишется, а смотреть тебя никогда не будет. Можешь попробовать крыш. Это что такое? <свят> Это он встал. и снимать с ютуберами твоего уровня или чуть повыше. Таким образом, обмениваться аудиторией. Это гораздо более эффективный способ. Никогда, слышишь, никогда не вздумай накручивать Подписчиков или просмотры. Во-первых, Ютуб на крутку, а во-вторых, хоть миллион просмотров ты себе накрутить, дальше продвигаться твой ролик не будет. Потому что алгоритмы Ютуба давно уже не настолько тупые, как тебе кажется. На эту тему, кстати, снял видео Миша Громов. Чтобы вы понимали, он провел целый эксперимент. А именно за приличную сумму денег накрутил себе под роликом миллион просмотров. И для нового канала я покупаю миллион О. просмотров. Поскольку мне это обошлось, ты узнаешь немного позже. А что из этого вышло, можете сами Это посмотреть. реклама. Эксперимент что ли? очень интересный, поэтому ссылочку оставлю в описании. Я, короче, что-то спать захотел. Дикая нам еще в Атомик Хард играть. Ай, бля. в кому как удобно. А также Миша Громова совсем скоро выйдет эксперимент, котором он решил открыть свое спорт-агентство. В общем, по Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Теперь еще парень. Да мне похуй. Советов. Так скажем, мотивашка от маразма. В общем, следующей минуты я буду звучать как инфо-цыган. Первый. Давай. из-за из низких просмотров? Я тебе даже больше скажу. У тебя будет... Вообще вначале не нужно обращать внимание на просмотр. Тебе нужно просто делать, давить свою линию. Пока ты не уверенной какашки, снял 3, 5, 10 роликов и такой... Блин, что то ничего не набирает. Ты просто уже пришел с тем, что тебе как будто что-то должны... Нет, ты должен просто хуярить, как сигмобой, блядь, на похуй чисто гнуть свою линию. И не смотреть на эти санные просмотры. У тебя своя линия, и ты идешь по ней. Все. Ноль просмотров, у тебя будет три просмотра. Ну главное продолжать и рано или поздно твой ролик наберет первую сотню, первую тысячу и дальше по накатанной. А может, да, ролик у тебя и подавно взлетит на миллион просмотров. Главное стараться и пробовать. Как у меня было тоже. Ролики собирали там по сто, по двести какие-то, может быть, тысячу собирали, но в целом по хуйне. А потом один ролик просто за один день посмотрел что-то около 300 тысяч человек. В разных форматах. И не бойся на стартовых этапах экспериментировать с форматами. Это нормально, когда ты еще начинающий блогер и ты еще до конца не определился, что ты хочешь снимать. Так как у тебя еще нет паста собственной аудитории, которая привыкла к твоему контенту, то ничего ты от этого не потеряешь. Второй, не комплексуй за своего возраста, внешности или голоса. Не существует понятия «школьник». Существует понятие «талантливый школьник» или «бесталантливый школьник». А еще, суще... а еще, как я говорю, школьник — это не про возраст и не про учение в школе. Школьник — это состояние сознания. То есть, когда... Ну, школьника можно и 30-летнего лба назвать, типа. Это, знаете, вот именно шкаляр, «шкила», блядь, ебаная. Поэтому к школьникам 0, ну, какой-то хуйни, куча крутых школьников встречал. Но когда я говорю. для кого-то школьник, это больше про состояние сознания, а не про возраст. Смотрите на того же Брен Мапса, который уже в 14 лет придумал офигенные скетчи, или посмотрите на того же Дауми, который монтирует ролики на телефоне в программе Капка. У парни есть желание трудолюбя. Это самое главное. Сразу Если у него столько просмотров. Тупые баги Ютуба, Катань, что с ним сейчас? Если у него столько подписчиков и столько просмотров на роликов, ну, блядь, ну, по-моему, уже мог давно э, купить себе компьютер, не? Желание трудолюбия, а это самое главное. Сразу приготовьтесь к тому, что над вами будут смеяться в школе. И поверьте, ничего я страшного, а что тут нет. Надо мной, например, смеялись не только одноклассники, но еще и учителя. Ну и вопрос, кто смеется сейчас. Спойлер, я не смеюсь, мне просто попку. Дальше не ставь себе какие-то заоблачные цели, стать досягаемые. Например, ты не знаешь, как с нуля набрать миллион подписчиков. Но ты примерно знаешь, что нужно делать, чтобы набрать первые 10 подписчиков, первые 100, а потом и первые 200 и дальше по списку. Ставь себе четкую цель, например, набрать 100 подписчиков. И снимай ролики на разные темы для того, чтобы эти 100 подписчиков набрать. Так, ребят, ну и, собственно, для чего я этот видос вообще снял, ну сейчас замотивированная побежит свои видосы, на youtube а я вас Буду в видео про Так скажем бы. Вы контента поддадите Ладно, шучу, конечно Что ж, а на этом у меня все Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Ну и переходите на видос Спасибо, маразм Хороший ролик Единственное, жестко сподливый обосрался Где сказал про хайперкс Ебаный, поносный, сука, говно Жопная хуйня А так ролик нормальный В принципе, реально, для многих Кто вообще не бум-бум, не шарит что как делать Ролик неплохой То есть какой чел зайдет Такой посмотрит Ему это может помочь ролик но по поводу совета про микрофон это пиздец.